Следующая руна, следствие всех предыдущих, будет показывать нам аспект, который заставляет или позволяет Еле крутиться не в своем режиме, не в своей частоте. То есть препятствие наше в качестве, сознание, которое заставляет соглашаться с тем, чтобы мы жили не в своем ритме времени, чтобы сознание работало не на своей частоте и как следствие Иса не проявлялось. Хозяйка этой руны, нормскульт, третья из ряда норм, норма, которая как раз и обрезает веревку, ниточку. Да? Понятно, что она обрезает это в тот момент, когда выясняется, что больше ничего объект носитель потенциала сделать уже не способен в этом мире, он здесь только мешает, он не помогает. Или выполнил свою программу, и больше, собственно говоря, его присутствия здесь не нужно. Три норды держат нижнюю грань Йотунхейм прошлое, Нифельхейм настоящее и Свартальхейм будущее. С миром Свартальхейм еще с вами пока не знакомы, мы еще к нему не прикасались. Пора представиться, пора познакомиться. Антагонист, зеркала мира Альфхейма, которое мы уже с вами отчасти знаем. Альф, мир Альфхейма олицетворяет на этой схеме первооснову добра, значит, соответственно, мир Сварт Альхейма олицетворяет первооснову зла. Руна Ивас, которую мы сегодня с вами подгрузим, позволит нам прикоснуться к самой сути зла. Вот так. Страшно ожуть, но вы прикоснетесь к переосновам своего собственного зла, конечно, а не вселенского, не рассчитывайте на такую удачу. Ну и у вас тоже достаточно чего поизучать, не сомневайтесь. А вообще мир Свартохейма описывается как мир карликов цвергов, уникальных мастеров, которые мы в нашей культуре знаем в виде гномов, в северной традиции их звали цверки. Есть еще одна категория разумов, которые живут в мире Свартальхейма, это темные альвы, если в Альфейме живут светлые альфы, светлые мысли, светлые идеи, здесь живут темные альфы, темные мысли, темные идеи. В мире мифов, мире легенд и преданий их называют дроу, темные эльфы, дроу. Это вот в Кельтике более развернуто вот этот вот светлые и темные альфы, Кетика в основном занималась описанием существования этих миров и выражены они в таких понятиях, как благой двор и неблагой двор. Благой двор это эльфы, альвы, Дружественные к людям и старающиеся им помочь. Владельцы первоосновы добра, которые стараются людям дать правильные алгоритмы взаимодействия с окружающим миром. Соответственно, темные эльвы, темные эль, эльфы, альвы это неблагой добр, вредоносные существа, не любящие людей, презирающие их до основания и, соответственно, вредящие им. Благой и неблагой двор, первооснова добра и первооснова зла. Так рассказывают мифы, так рассказывают сказки. Все самые ужасные формы, все самые ужасные функции, вредоносные, прописаны как раз по отношению к темным эльфам. Впоследствии они вошли, например, в наш фольклор, в нашу культуру, как там демоны и духи вредоносные, да, которые э, вредят людям, которые насылают болезни. Да, например, э, сестры-трясовицы да, в, славян, в славянском э, культурном, скажем так, нашем древнем слое. Да, то есть это все те силы, с которые однозначно человеку неблагоприятны. Адовые силы, бесовые силы, демоновые силы, христианство. То есть без разницы, их всегда называли как-то и всегда относили их к козлу, любую культуру, любой, любой, любой пантеон не возьми, там обязательно будет некая форма выделенных вредоносных существ, с которыми надо активно бороться. Теперь мы все это дело с мир легенд переведем на мир программы и мир оккультного понимания происходящего. Первооснова добра и первооснова зла существуют одновременно друг с другом, и они равны друг другу по закону магического соответствия. Не может быть в этом мире добра больше, чем зла, и не может в этом мире быть зла больше, чем добра. Так устроен мир, так устроена природа, так гласит закон. При этом алгоритмы достижения результата, информационные пакеты, победы. Попадающие в мир Альфхейма, куда мы с вами перейдем в конце второго этапа, рассказывают нам то, что должно быть обязательно. Вот все, что туда закладывается, отвечает на вопрос, это должно быть обязательно в любом случае. Что бы ни случилось, эти алгоритмы должны быть рабочими. Это святое, что называется. Святое. Это относится к миру Альфхейма. Противоположность ему мир свар. Альхейма отвечает на вопрос, чего не должно быть ни в коем случае, никогда ни при каких обстоятельствах. Однозначный вред, однозначное зло, либо относящееся абсолютно ко всем, либо к каждому человеку в частности. Вы будете через руну Эйвас изучать свое собственное зло, чего никогда не должно быть в вашей жизни. Критерием оценки не просто какое-то а, гипотетическое понимание, не основанное ни на чем, да, оно, как правило, будет обязательно основано на какой-нибудь традиции религиозной, да, чего не должно быть. Мы сразу заранее с вами от этого отходим, потому что критерием оценки являются лишь предыдущие руны, в частности, юра, руна Ера, что в вашем сознании заставляет вашу Еру подстраиваться под ритм жизни других людей. Что заставляет вашу Еру двигаться в том же ритме, что и окружающее пространство, забывая про свою Иссу. На каких условиях Исса начинает тухнуть, то есть не выражаться совершенно. То есть что вас заставляет забывать про самих себя. Полезная руна и полезная первооснова и крайне полезный мир. Но надо понимать, как она работает. А вот для того, чтобы понимать, как она работает, нам в большем объеме как раз и помогут мифы и легенды, которые рассказывают о культуре, о структуре мира Свартальхей и о самих жителях мира свартов, потому что они сами носители этого потенциала первичной руны Эйвас. Легенды рассказывают о том, что они очень умные, они очень точны, лучшие мастера, лучшие кузнецы. Существует на этом уровне. Все артефакты, которые, которыми обладали боги, сделаны кузнецами сватами, но при этом, при всем они доверчивы, они нехитры, совсем нехитры и немного трусливы, а в некоторых случаях даже много трусливы. Но природа их позволяет им и, и, и направляет их быть именно такими, потому что у них своя раса, они живут в своем мире, в котором выжить можно только с этими определенными качествами. Но в нас как в зеркале, как в мониторе, эти качества проявляются как качество неуспешности. Вот что важно, в человеке качество неуспешности. При этом при всем закон гласит, что добро и зло в этом мире должны быть абсолютно скрепенсированы. И не может быть одно больше другого. Не столько по информационной могучести, сколько по правам. Они одинаково имеют право влиять на процессы, происходящие во всей системе миров. Выступая здесь в качестве инъекции, в качестве специфических, точечных провокаций человеку, конкретно человеку, не общему объему всего человечества, а уже раздействующий конкретно на человека. Приближенность к миру Хельхейма позволяет взять некие качества от мира хаоса, а именно тот энергетический объем хаоса, который нужен для каждой инъекции. Выступают здесь эти инъекции в качестве неких провокаций, испытаний. И можно привести такую приблизительно аналогию, что когда человек приходит в этот мир, маленький человек, его сознание и тело еще достаточно слабо. И чтобы получить качество устойчивости в этом мире, Желательно, чтобы именно в раннем возрасте он переболел всеми необходимыми заболеваниями для того, чтобы выработать в себе определенный иммунитет. Вот человеческий разум, человеческая душа, она, начиная свой путь в этом нашем срединном мире, представляет собой образ вот такого вот младенца. И этот младенец должен получить все нужные инъекции, перевивки, чтобы впоследствии, когда он выйдет на реальный путь деяния, его уже ничего не сбило с пути, уже ни за что не заставило его тормозить. Потому что когда человек, например, болеет, он лежит на диване, в кровати, он не может действовать. Когда разум болеет, он делает то же самое, но когда болеет душа, все происходит с точностью, точно так же. Поэтому душа должна получить все необходимые прививки, и этими прививками занимается как раз мир зла. Устраивая человеку некие хаотические провокации, нарушающие его собственный внутренний порядок, и позволяющие ему наработать качество устойчивости, наработать собственные алгоритмы победы, как выбраться из этого пути. И чем больше этих испытаний, как бы тем больше дается возможности человеку эти алгоритмы победы наработать, а не пользоваться уже чужими. Когда человек присутствует в какой-то религиозной среде, у него нет необходимости нарабатывать собственные алгоритмы победы, ему достаточно заповедей. Ему достаточно общих правил, выраженных в религиозном учении, какое бы оно ни было, прежде всего она дает человеку четкие каноны, как поступать в каких конкретных случаях. Но человек, который идет не под религиозным эгрегором, который идет сам по себе, например, как мы, да, под эгидой богов, которые не дают конкретных заповедей. Ну, Один дал там какое-то количество, да, в речах высокого там сказано какое-то количество, что надо делать, чтобы нормально коммуницировать с обществом. Но этого по сравнению с массовыми учениями как мало для того, чтобы не нарабатывать свои. Поэтому свои приходится нарабатывать самостоятельно, может быть, по новой изобретая колесо или порох, вполне вероятно. Но ценность такого изобретения. Заключается в том, что это вы сделали сами для себя, значит, вы являетесь для самих себя первые, а значит, получаете права пользоваться этими результатами, потому что они ваши вы сами сделали, не взяли откуда-то, необдуманно просто живете по заповедям, по законам, не понимая их смысла, а пройдя через испытание и выйдя даже пусть на тот же самый закон, он принадлежит вам уже по праву, потому что вы его выставили. Через, пропустили через собственное сознание, через жизнь, через кровь, через пот, через, через всё. Таким образом, те инъекции, которые э, вливают в мир Свартальхейма, сюда мир, мир, мир Мидгарда, формируя события те, тем или иным хаотическим способом, всегда являются провокациями и инъекциями. Слабые люди в каске земледельцев воспринимают это как неизбежное зло. А купцы как досадную помеху. воины как возможность потренироваться и заходить. Я очень хочу и желаю вам, чтобы руна Эйвас сработала у вас как инструмент войны. Как инструмент войны. Итак, они абсолютно равнозначны с миром Альфейма, первооснова добра и первооснова зла. И если вы разгадаете через первооснову зла, чего не должно быть ни в коем случае, то логика простая позволит вам понять, что должно быть обязательно, то есть свои собственные алгоритмы победы. То те цели, которыми вы однозначно должны стремиться, то те цели, которыми которые вы обязательно должны реализовывать. И алгоритмы достижения результата, которые вы выработаете на этом пути, будут абсолютно идентичными алгоритмам результата вашего Бога, который за вами стоит. Вычислить его таким образом уже вообще не составит никакого труда. Но мы пока проходим уровню и вас. Это самое последнее испытание. Обычно... Злом для человека является, как правило, он сам, но очень редко когда кто это осознает действительно. Древними мудрецами сказано, что природа человека влечет его казну, так устроена человеческая природа, прежде всего к темным хаотическим вибрациям, которые заставляют человека быть более инертным, чем ему необходимо по его иссе, по его проявленной душе. Очень сложно сопротивляться собственным страхам, собственной лени, собственной нервности. Все эти качества включаются э, с подсознанием. И руна Эйвад, конечно же, активирует прежде всего подсознание. Причем в самой глубинной, в самой ее э, неявной форме, в виде первопричины. То есть я чего-то боюсь, да, боюсь, например, там, людей. Да? Руна и вас покажут, что ты действительно боишься людей и почему. Боюсь там, скорости, боюсь быстрого движения. И руна и вас покажет, почему ты боишься скорости. Что нужно сделать, чтобы это преодолеть? Руна и вас покажут все ваши кандалы, все ваши тормозящие эффекты. Именно они являются. Основанием того, что руна Ера не может естественным образом включать ваш, вам ритм жизни так, как положено вам по сути. А говорит суть потом сначала пространство. Дело в том, что люди устроены таким образом, сознание устроено таким образом, прошито в сознании некая устойчивость. Устойчивость к собственному Я, к собственной Исе. Которая говорит о следующем, что если твой ритм жизни не совпадает с ритмом жизни окружения, то в принципе Иса вытолкнет тебя на тот уровень общения с теми людьми, которые живут в том же ритме, что и твоя суть. Так запрограммирован человек. Но сила инъекций, сила мира Вартальхейма говорит, что это, конечно, очень хорошо иметь такое устойчивое сознание, но лучше бы, конечно, мы это дело проверили. И Руна как качество руны скульпт. Начинает это все проверять в подсовывая ему те или иные провокации, проверяя его на устойчивость. И вот показывает расстановка приоритетов между людьми, что очень мало кто на самом деле выдерживает эти провокации, составляющие человека добровольно соглашаться с тем, что внутри пространство, в котором ты проживаешь, имеет право изменять ход вращения твоей руны еры, то есть твоего внутреннего течения времени. И через некоторое время человек соглашается с этим настолько верно, что это является для него алгоритмом добра подстраиваться под окружение. Соответственно, так он и живет. Безусловно, в ущерб самому себе. Мы многие заметили, что Ера неравномерно крутится почти у всех, верх крутится быстрее низ медленнее, почти у всех так бывает, если вообще не у всех. А вот этот вот низ это как раз и есть то общество, обычное общество плотной среды, в котором вы привыкли находиться. Живя в городских условиях, мы живем в общем очень о плотном эфирном пространстве, и это плотное эфирное пространство как вязкий глицерин, он в вашей ере, нижней ее части, не дает двигаться в том ритме, в котором вам надо. И нам надо прилагать тройные, четверные, десякратные усилия, ускоряя себя искусственно, физически, делая себе антидоты, включая в себя антидот, антипрививки, чтобы быть на нормальный, по крайней мере, нижний ритм жизни. Больше бегать, быстрее двигаться, браться за дела, которые, возможно, не надо делать, но надо просто что-то делать в этот момент, чтобы не растечься по пространству, так же, как общая масса. И тогда верхняя и нижняя часть еры начинают крутиться синхронно. Физически приходится разгонять себя искусственно. А все почему? Потому что мы живем в агрессивной среде и агрессивность этой среды говорит о следующем, если все ритмы Еры, грубо говоря, у каждого человека движутся в одном ритме, то все в этом пространстве будет происходить плавно и предсказуемо, а значит никаких неожиданностей не будет. Но стоит появиться только одному элементу, который начинает крутиться в этом пространстве быстрее, что будет происходить? Представьте себе, что это миксер. И вдруг ты переключаешь скорость? Что происходит с объемом, который взбалтывается? Он начинает тоже двигаться вместе с тобой. А кто хочет? А никто не хочет. А никто не хочет двигаться побыстрее. Да? Поэтому преодолевать инертное сопротивление среды ⁇ это как раз и есть задача, которая, которая будет учить Руна и вас. Но и не только. Она покажет вам, почему вы добровольно отказываетесь от этого действия. Что является вас причиной? Страх ли? Лень ли? Да? Или агрессия, как обратная сторона страха? Что вас поднимет руна и вас то и является вашими кандалами. И помните, это большой дар и большая удача видеть такое и понимать такое, и научиться с этим справляться. Они подведут вас плавно к следующей руне, руне судьбы. И поверьте, человек имеет такую судьбу, какая проявлена у вас в предыдущих пяти это понятно. Вот, поэтому чем лучше вы отработаете и вас, тем больше шансов вам даст руна судьбы. Преодолейте свою инерцию. А как преодолевать? Сразу видеть проблему и сразу же ее, сразу же ее решать, не позволять проблеме проникнуть глубоко не позволять ей охватить ваше время полностью и остановить еру. Пока ера крутится, все еще можно поправить, но как только она встала, будете астрал чистить до второго пришествия. Или до третьего. как получится. Очень мощная руна, она всегда входит в состав заклинаний, связывающих волю. Таких. Приворотных, порченных, да, связывающих волю, потому что эта руна добирается до самого сокровенного, то чего человек даже не знает. Такие внутренние глубины, такие бездны поднимает, чего он даже не знает. И при правильном применении в умелых руках все работает. Но пока эти умелые руки при, при, прилагаются только на вас самих. Она поднимет из вас бездны, бездны того самого зла бездны неотработанных инъекций, задавленных астральных негативных эмоций. Техника чистки астрала вам в помощь, если вы понимаете, что эмоции захлестывают так, что осознать их невозможно, сначала чистите астрал, потом да, помните, сейчас в эти двое суток ничего случайного не бывает. Я вам искренне сочувствую, с одной стороны, да, потому что это самая тяжелая руна, самая сложная это была предыдущая ера, а это самая тяжелая руна футарка. Но, с другой стороны, я вам и а, завидую, да, потому что это испытание, которое, в общем-то, проходится раз в жизни, но оно обычно дает человеку столько, сколько не дает пять лет у психолога да, и 20 лет каких-нибудь эзотерических школах. К тому же она еще и лечит. Поднявшись что-то на поверхности, здоровое сознание само начинает все это дело как-то перематывать, перерабатывать, то есть выводить наружу. Да. Ничего не случайно. Слезы не случайно, агрессия не случайно, страхи поднимающиеся на ровном месте не случайно, воспоминания, сны, показывающие ваших обидчиков из очень далекого и не очень прошлого не случайно, ну и, конечно, ваш внутренний комплекс. Это первые страхи, это первые проблемы, которые всегда заставляют человека добровольно соглашаться с тем, что его ера будет крутиться так, как положено в этом милом. Приятно, симпатично, но волосы. Руна необратимая, это очень важно. В перевернутым в прямом положении она должна быть абсолютно одинакова. Только в таком виде она является и ключом, и связью одновременно, в качестве ключа к доступ к вашей же собственной внутренней первооснове зла. если вы добираетесь до этого качества, то она становится. Также доступна вам как вторая ее функция, как руна смерти. Если мы посмотрим на древо Евгерасим, мы увидим ее как промежуточную связующую между миром Медгарда и миром Муспельхейма. Эти миры мы уже с вами прекрасно знаем. Муспельхейм, мир первичного огня, инициатор всех процессов тирения. Мир Медгарда с руной Ера мы только что с вами осознали. Мир реального времени. Только в том случае, если сила Эйваза проявлена в вас достаточно, и вы способны превращать свои слабости в силу, свои страхи в достоинства, вы сможете достаточно долго удерживать свое сознание на этой руне, и она запустит процессы, инициирующие, силы Муспельхейма, силы руны Дагас, которая на самом деле будет последняя фута. Огонь, который в мире Сватохеи не проявлен вообще, появляется в этом мире через мощь силы руны Эйвас. И становится этот огонь огнем в горне. Тот самый огонь, на котором свергнем сотворяли все свои удивительные магические артефакты. Это огонь делания, это огонь творения. С одной стороны вам становится доступен, доступна функция творения, а с другой стороны первичный огонь газ через руну и вас запускает, дает импульсные толчки вашей внутренней руньера разгоняя ее, да, заставляя ее преодолевать препятствия, заставляя ее двигаться в более ускоренном темпе, чем вы привыкли работать. Это в том случае, если вы и вас даете. А что это дает? А дает это один очень интересный эффект, который опять же проявлен здесь. Все, что тянется к Мидгарду, имеет двустороннюю связь, мы с вами видим. И вторая часть ее, это руна Феха, обратный эффект. Если вы Запускаете дополнительный огонь, огонь творения через осознание и взятие этой руны, соответственно, адекватно повышаются и ваши права.